Всем привет, ребят! Ну что, тяжело, верю, знаю, сам это чувствую и давайте разбираться, что там на крипторынке. Нам с вами делать в особенности с теми монетами, которые были в фонде Аламеда, куда они инвестировали. Сейчас именно идет основной такой паник-сейл и продажа тех монет, которые у них были, а их сливает жестче. И, скорее всего, по ним будут еще же просадки. Таких монет у меня в моем портфеле лично две. И они показывают, конечно, сейчас, ну, для меня лично очень сильный минус. Поэтому, кому данное видео интересно, давайте будем смотреть, что это за монеты, что я планирую с ними делать. Ну и вообще затронем вкратце, куда может это все привести рынок. Кому данное видео интересно, присаживаемся. Поехали. Аламеда, Аламеда с Кучерявым на челе, да? Короче, тот не знаю, арестовали в Алине или где-то в Аргентину на самолетом обгоняется гоняется за Сэм Все Всю эту историю знает, мы не будем сейчас пережевывать. колыхнула рынок очень серьезно. Очень серьезно, и это удар про криптоиндустрии в целом. И теперь регулятор жестче займется этим рынком, это будет ускоренным процессом. и это может дальше, естественно, вести за собой скамы. Ну, скам, что это такое? Это то, что когда там проект или компания, фонд, вот как Коломеда они могут э, брать на себя обязательства и выплачивать, например, там, вывод с биржи деньги или с фонда средства. Вот это есть скам, да? И вот эти все проекты, которые видите перед экраном, тут больше, чем 250 их, по-моему, и это куда инвестировала FTX, там, и Ламеда есть децентрализованные финансы. То есть, вы смотрите, если вы там видите на этой картинке какие-то токены или здесь даже присутствуют аналитические там данные, такие как Messari, вот я пользуюсь, классный сайт. Инфраструктурные проекты, Web 3.0, Trading Brokers. То есть, вот это все, в принципе, как говорят, ну и на самом деле, да, действительно, оно может быть под угрозой. Но на самом деле, например, лично для себя то, что инвестировала Аламеда, что есть у меня? Это инфраструктурные проекты, NIR Protocol и Aptos. У меня на них большие надежды. И я в принципе за них не переживаю, и сейчас я вам покажу почему. Единственное, еще у меня проект из децентрализованных это Параллель Ну... Мне вообще там без разницы, эти токены у меня падают на халяву. Я лочил дот по дот покупал еще по 12, поэтому я единственная в просадке по дот Но доты вернутся через год, может доты уже до того времени и вырастет. Поэтому здесь все равно, но я считал данные параллели, там вроде заносила Аламеда всего лишь 500 тысяч долларов. И там они как-то разгребли или выкупили у них. Ну в общем, они типа говорят, что они уже не причастны к этому. На счастье, у меня с Alameda расходятся мнения по инвестированию в токены, и у меня их всего лишь два. И то Аптос я добавил совсем недавно, но уже успел войти в жесткую просадку, так как средняя цена у меня 6.50, а это минус 30% от моего портфеля. А Anir Protocol, который у меня есть, у меня средняя цена, по нем 3%. 56 или 360 в общем сейчас составляет минус 41 процент от портфеля для меня это э, огромный минус на самом деле с точки зрения средней позиции потому что основную часть альткоинов я закупал вот этой зоне да район там тысяча район 18 нас опрокинули вот эту зону которую я ждал в принципе и говорил всегда и что упадем на 16-16.5, я добавлю еще 15% в портфель. У меня здесь загружено было 70%. И, к сожалению, я хотел, ждал скока на 25 или 30. И хотел, если не... Ну, я часто повторял, если не совсем выйти в USDT, потому что реально я знал, что будет вот такой черный лебедь, а прокинуть не без этого. Что-то найдут, какие-то будут негативные факторы. Ну, чтоб так, когда фондовый рынок все хорошо, все растет, и тут э, скамится вторая там, крупнейшая биржа FTX, то, конечно же, ну, мало чего приятного, плюс еще и фонд, который инвестировал 250 проектов то после такого коллапса будет тяжело восстановиться. Я думаю, мы можем и ниже сходить, по 12-14 тысяч. Самое главное, насколько быстро мы вернемся. Скорее всего, после такого вернуться будет очень сложно. Будет какой-то период стагнации, накопления, полгода, может даже год здесь болтаться. Потому что урон и удар по индустрии серьезный. И плюс начнется регуляция, и чем закончится, неизвестно. И вот смотрите, даже я вот сколько несу от уже негативного фуда. Почему? Это все психология. На верхах нам э, дают очень вот здесь позитивные новости, мы здесь все покупаем, все отлично, 60-65 тысяч, биткоин на 100, летим. Сейчас даже основатель Винанскоина, который тоже причастный, приложил руку к скаму. FTX убрал конкурента и благодаря ему тоже рынок, конечно, упал. И ему это выгодно. Из саланы, которые много проектов выходят, они могут перекочевать на Binance Smart Chain. Плюс по скидочкам он-то может выкупать. Те альткоины, которые ему интересны по низшим ценам, в особенности это биткоины и эфириум, наверное. Все уже кричат, известные там люди, которые кричали по 100 тысяч биткоин, все кричат, не надо покупать инвестиции в биткоин, это хреновое дело. А вольткоины это вообще, ну херня, биткоин максималисты проснулись, шитки все продавайте, оно скамится, луна, потом будет салана, еще что-то. Что-то не говорят, только биткоин, биткоин, биткоин. И то биткоин там хрен знает по каким ценам, может 8, может 10, а может будет даже стоять 0. И вот Смотрите. Получается, если они говорили по 100 тысяч, то нам надо что было не покупать, а продавать. Да? Значит, надо было выходить. Если здесь уже начинает орать вовсю, что вот это здесь нам нужно продавать, то есть вот здесь нам надо было покупать, и видите, да, что мы получили. А вот здесь получается внизу, то есть то, что я, вот, например, вот здесь накопил, сейчас у меня просадка в портфеле минус 30 чем-то процентов, минус 35 общее. То получается, они мне говорят, продавай сейчас, бо будет хана. И вот это психологически на самом деле тяжело. Естественно, я, ребят, продавать ничего не буду. Я брал по стратегии, 70% закупил, 15% закуплю, 12-14 тысяч дадут. Еще последние 15% с тейлблкоином направлю туда, закуплюсь и все. И буду сидеть ровно ждать. Будут появляться какие-то свободные деньги. Если будет еще там ниже, я буду точечно усреднять максимально просевшие монеты. Которые я буду видеть, что они действительно приживут этот медвежий рынок. Из таких является NIR Protocol. Да, он сейчас слабее рынка. Он даже успел свой лой смотрите обновить. В то время как, например, Polkadot не обновил, атом не обновил, Флов не обновил, Bitcoin тоже не обновил. Что тут? Эфириум не обновил. ТВТ, я вообще молчу, тут на медвежке он будет ХАИ свои перебивать, ну там в одних руках все держится. Знали бы мы, да, что так будет, то что бы мы сделали? Конечно, вложили бы все в ТВТ еще вот здесь. <laughs> по 60, по 50 центов. И были бы на Медвежке э, минимум с, э, с иксами, да? Или тот же Матик э, до сих пор 2 икса держит с минимумом, которые были до этого. Так вот, Панир, смотрите. Почему я за него э, не переживаю? Во-первых, они в Твиттере объявили, что у них еще есть в фонде 500 миллионов долларов. Они привлекали инвестиции, и есть 500 миллионов долларов, большинство из них в Фиате, то есть находятся. Поэтому они переживут этот медвежий рынок и они будут продолжать строить. Это однозначно. Плюс, если взглянем отсюда, они не такие же тяжеловесы. 1 миллиард 600... Э один, ну да, миллиард шестьсот миллионов капитализация, это, да, может и много, но это инфраструктурный блокчейн, на котором строятся различные э, проекты и выходят. И он потенциально очень сильный, команда умная, поэтому здесь задел на 3-5 лет, ну реально полет, должен быть полет хороший. Циркулирующее приложение миллиард токенов уже, смотрите, 82% токенов в рынке, поэтому здесь я не переживаю с ними что-то случится, но они находятся сейчас под давлением из-за того, что ICO и ранние инвесторы э, до сих пор там имеют больше 10 иксов, 15-20 где-то, и вот здесь Ньюер даже, вот давайте переведем, в Твиттере они отчитываются, что э, вот в интересах нашего сообщества они прозрачно все рассказывают в отношении FTX. Вот они сказали, фонд поддержал их Аламеда в 2021 году, но они не получили еще ни одного НИР. Распределение ограничено через три года, да, но однолетний обрыв, то есть это означает через год, это я так понимаю, вот в декабре вот этого года в Аламеде там начнется разблокировка. 2,7 миллиона NIR будет э, выпущено, да? А остальные разблокируются, ну, через два года, ребят, через два года, и он будет пропорционально там каждые 12 часов, э, ну, разблокироваться. Поэтому если остальные фонды, которые заносили, а там заносили хорошие сильные фонды, э, вряд ли они будут сливать NIR по 2 доллара, ребят, когда он был по 20, и блокчейна реально есть будущее, инфраструктурно сильный проект. Может, Аламеда и там будет какие-то остатки сливать, если ей это позволят. Может, еще эту Аламеду там перевыкупит, кто-то проглотит, и все, либо вообще там Сак, я не знаю, кто-то подожмет эти монеты. Все это может быть. И не факт, что они будут вот это все даже сливать по цене 2 доллара, потому что потенциал с такой капитализацией, ну, как минимум, это возврат с хаям к 20, а может и 30 долларов. Поэтому... Реально, я за ним не переживаю абсолютно. Вы же смотрите сами, ну я вот у меня просадка минус 40 процентов, естественно, я не буду. Даже вот такие новости, чтоб там не кричали, что хана скам всему рынку, я продавать не буду ни под каким предлогом. И вот здесь, куда его могут продавить? Я еще давно отрисовал последняя финальная цель, реально, которая должна быть, это у mm -hmm. меня то это доллар 52. мы сейчас как раз в этой зоне может и мы будем здесь и накапливаться потому что отсюда и стартовал этот серьезный рост но если продавит все-таки там фонды или что я не знаю там коллапс какой-то случится еще хуже то я готов буду просто вот если он пробьет там доллар или будет возле доллара если дойдет туда чего бы не хотелось конечно надеюсь не произойдет то я просто куплю ровно половину той количества нир которое у меня имеется и таким образом в средню хорошие позиции буду ждать, когда проект выстрелит. Потому что с такой командой, с обеспечением, с тем фондами, которые еще есть на борту, помимо соскамывавшейся Аламеды, помимо того, что 500 лямов на руках для развития, плюс они еще могут привлечь, ну, я лично за нервы не переживаю. Потом, что у меня просадки? просадке? Эптос, я говорил, по каким ценам буду брать, средняя позиция у меня получилась... 650 смотрим на график да это у меня минус 30 процентов он реально просел почему я за него не переживаю потому что во-первых молодой проект смотрите 130 миллионов токенов в рынке через год только начнут инвестора э, разлачивать монеты Та же аламеда получит только там через год какие-то токены ну за год может его еще там качнуть накачать и из такой капитализации 600 миллионов инфраструктурный, молодой, перспективный проект да, там на новой там, базе программирования. Они заключили уже партнерство с Google Cloud вот недавно. Ну, то есть, я думаю, они его реально раскачают. Реально раскачают и 6 миллиардов капитализации ему не сделают, я думаю сделает. а может и 10. И поэтому даже от текущих цен, ну у меня 650, но я думаю, ну по-любому я 10 иксов должен забрать. А может все и 15 и 20. Поэтому здесь тоже холд, долгосрок и вообще мне по, по Аптосу не парюсь. Если и будет там сумасшедшая какая-то просадка, я наоборот еще добавлю. Потому что э, проекты очень серьезные, но они не такие тяжеловесы, да. Здесь 600 миллионов, в NIR-протокол миллиард, сколько тут мы смотрели, миллиард 600 миллионов. Ну, то есть смотрите, здесь я не переживаю. Ну и спрашивают меня, что будет там с Соланой часто, что я предпринимаю, что я с ней делаю. Смотрите, я видео давно-то снимал, еще 10 месяцев назад с меня смеялись, когда она была по 200 долларов, я говорю, что это все укатается. Первую покупку я бы совершал в районе 20. Но я ее не совершил, потому что Солана до 20, слава богу, не дошла. И я не купил Солану себе, и получается... Я тут трейдинг этом игрался, ну как и со всеми другими криптовалютами, а она сразу с 34 прошила там еще чуть ли на 12. Вот, и получается, что теперь, когда новости плохие, плюс сегодня там обеспеченный BTC, цена там одна к одному была, Solana в сети упал на 77%, в NFT проекты теряет ликвидность, в DeFi проекты теряет ликвидность, да, ну вот этот негатив, очень сильно Solana была завязана на ламеде, поэтому я ее сейчас не хочу брать, но смотрите, я не думаю, что ее сильно укатают. Дело в том, что Солана 60 миллиардов или 70 миллиардов, смотрите, рыночная капитализация уже упала, она э, всего лишь 5 миллиардов, ребят, 5 миллиардов. Это еще много, но типа Солана, елки-палки, э, там народ по 1000 долларов я хотел покупать, когда мне, я говорил продавайте, они не будут 1000 долларов будут фиксировать, ну вот 15, ребят. Это не сарказ, ну, к этому все шло. Минус 91%, видите, сейчас просадка, она упала, вот смотрите, на 13 место по рейтингу. Вот уже даже полкодот выше нее, там Матик, Кардана, она тут была всегда в лидерах выше. Что бы я с Саланой сделал? Если мы берем риск, ну, 2-3% от портфеля, не знаю, ну, максимум 5. Я не думаю, что с ней что-то случится, я думаю, она будет как, ну, она останется как хороший перспективный блокчейн. Я думаю, она будет жить. Я думаю, она еще вырастет. Вот, Если ничего там такого сумасшедшего не произойдет, я не думаю, что они сказ сказкамят. И набор позиций, ребята, я думаю, ее кольнут все-таки 10. Здесь сумасшедшая поддержка она в районе 10-11 долларов. Можно делать первую покупку и потом, если свалится там уже подлавливать в районе там 5 долларов, может 7 долларов. И если среднюю цену вы даже поймаете 7 долларов посылание, то возврат даже, смотрите, всего лишь, не надо там высоко лететь, на 240 мечтать. Всего лишь 7 долларов, если она вернется, То вот смотрите, даже на 80 баксов она вернется, это уже 10 иксов, это что мало? Это много. А если вернется вот к этому, здесь очень огромная ликвидность, где распихали все монеты. Если вернется к 140 долларам, то вы видите, тут почти 20 иксов вы можете забрать на Солане. Поэтому в принципе риск стоит свеч, ну опять же таки, 2-3 процента, сколько можете выделить. Если сильно хотите рискнуть, можете выделить 5 процентов от общего депозита. Да? Я планирую на 10 зацепить и если упадет в районе 5, чтобы получилась средняя цена где-то 7. И вот рассчитывать на 70-80 долларов, скинул половину позиции, а потом будет держать, смотреть, что дальше. Вот такие у меня мысли по этому поводу. Также смотрите, Binance, видите, занялся тем, что скорее всего эта биржа станет монопольной, но она уже практически это целая монополия. Теперь они идут навстречу регулятору, все показывают, предложили первыми и показали, что у них там творится на кошельках, все это открыто, какие резервы, в них есть фонд SAF для обеспечения вдруг чего-то там что-то случится и посмотрите уже насколько Binance от остальных просто 71 миллиард против Bitfinex 8 миллиардов, OKX 6 миллиардов, Kucoin 2.8, Crypto.com 2.75, Deribit биржек кстати даже не слышал полтора миллиарда, а дальше даже нечего смотреть то есть насколько это уже гигант и монополист на рынке криптовалют. Но и в то же время это очень пугает. Пугает именно то, что вы представьте, если вторую биржу там FtX никто не смог пас, спасти, да, понятно, там основать или все такое, но все же таки, чтобы там поддержать, попробовать что-то. Это все-таки биржа, бизнес там, э, хоть и задолженности там, может, сильные. Ну, ну, все равно. То есть, никто не спас. Вот, вот факт, да. А представьте, такого гиганта. Кто же спасет тогда Binance? И вдруг кто-то сделает атаку на Binance, что будет тогда? Поэтому я не вижу ничего хорошего монополии, что Binance будет держать 90-95% рынка. То тогда, не дай бог, с ней что-то случится. Это будет не то, что крах. Это Я не знаю, у меня даже на языке слов нет, что может случиться. Поэтому, надеюсь, такого не произойдет. Binance мне нравится и пользуюсь. Там ссылки под регистрацию комиссии можете регистрироваться. Я здесь только торгую. В принципе, биржа супер отличная, но я не сторонник того, чтобы одна биржа, конечно, правила рынком и заправляла бандлами, а тем более у них есть Binance Smart Chain. И теперь получается риск инфраструктурных проектов любого. Да? В то же время вот реально я не так переживаю там за Nier, Aptos и другие инфраструктурные проекты, что там инвестировала Alameda. Ну да и сольют там они свои токены, дай бог с ними выкупят, да и все там другие. Но... Вот, что Binance Smart Chain, вот именно сам CZ, то есть с таким могуществом на рынке, он может потушить любой неугодный ему конкурирующий блокчейн. Вот это стремно. Хотя он хороший, типа, все говорит за индустрию, мы развиваемся, мы вместе работаем. Ну, посмотрим, посмотрим, ребят, не знаю, чем это все закончится. Я панике не поддаюсь на вот эти призывы <смех>, продавать, особенно вот, вот сейчас там на дне. Ну и что я продам минус и что дальше? Откуплю, э, типа даже если там просадка еще будет на 50%, откуплю там пониже, хорошо, а если не будет просадки? Ну понимаете, это то же самое, когда кричат наверху покупай, то надо продавать. Кричат на низу надо продавать, скам и все такое, психологически это... Конечно, очень сильно напрягает и очень сложно покупать. Я говорил, что будет очень сложно купить. Вот все люди, кто кричали, я жду биткоин, там вот по 20, по 21 я набирал, по 18. В портфель что-то мне говорили, нет, вот ниже будем набирать. Я сейчас говорю, что ты покупаешь, то ну. Я Та говорю, так было уже 16, ты ждал. Отобщались. общались. Говорят, да нет. Ну вот 12-14 где-то туда должен дойти. Я там посмотрю, там наверное, куплю. Я понимаю, что человек никогда ничего на этом рынке не купит. А когда рынок развернется, он не, не будет ждать. Он будет там стагнации, накопления и все про него забудут. Все это фигня. Нет волатильности или еще чего-то. В общем, все плохо. А потом раз вот такая дилда-палка. Все, рынок растет. Биткоин 25-28. Что делать? и все, и вам приходится догонять, но они, там же будет резкая потом коррекция, они вас и выносят, и вы будете думать, что он вернется еще ниже, и потом будете как мышка бегать туда-сюда, потому что отсюда оно опять полетит вот так, и потом вот здесь надо покупать, они еще дадут коррекцию и напугают, и вот так, вот так рынок растущий. Поэтому лучше, если вы инвестируете, обязательно, понятно, что дело, рынок рисковый. Но если вы уже решили выделить какие-то средства на этот рынок, то вот, вот здесь, ребят, вот сейчас только надо и покупать. Ну какое нахрен продавать? Ну о чем мы говорим? Будет ниже, да не спорю, может быть ниже. Ну то когда тогда покупать? Кто же вам скажет, где будет дно? Я не понимаю. Поэтому по стратегии, если набираю, чувствую спокойно и надеюсь, с рынком все будет хорошо. И надеюсь, во всем мире тоже будет все идти на улучшение. А вам, ребят, если видео зашло, пишите в комментариях, что вы по рынку чувствуете, страх, э -э, покупаете, не покупаете, продаете, будет очень интересно почитать. И не забывайте подписываться на YouTube канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. А на этом у меня все. Всем желаю удачи, всем профита. Всем пока.